Итак, добрый день, сегодня мы с вами продолжаем. Мы с вами расставляем окна, двери, учимся их э, расставлять по нашему проекту. Я немного завершил предыдущий эскиз по моему домику. И сейчас будем с вами учиться расставлять окна, двери, прорезать, и расскажу основные параметры, которые необходимо учитывать. И остекление тоже, на примере, если у кого-то есть остекление. И будем отображать сразу же по ГОСТу. Прежде всего, что нам необходимо сделать? Нам необходимо с вами создать новый слой. Заходим в свойства слоя. И создаем новый слой. Можно его так и назвать. Окна, двери, остекление. И все элементы, которые конструктивные, ну не конструктивные, а элементы окон, двери, остеклений, будут располагаться в новом своем собственном слое. Окна, окна, двери. Окна-двери, цвет буду использовать, во-первых, имя, а, запятая не может быть. Окна-двери, цвет буду использовать, любое отличное, от того, что было ранее задействовано по проекту, ну, чтобы он не отличался. Напоминаю, то, что выбирать а, цвет для слоя необходимо из первой вкладки. Слой у нас видимый, для печати видимый continuous, толщина линии тонкая, Окна, двери, без разницы, если они у нас режутся, либо не режутся, они всегда отображаются тонкими линиями. Проем под них будет отображаться толстым. Я сейчас покажу на примере одного окна, на примере одной двери, и мы с вами будем их расставлять. Итак, слой выполняю активным. Смотрю на свой проект. У меня, получается, должен быть въезд в гараж, выход из гаража, выход на улицу и внутренние окна и двери. Как у нас осуществляется привязка окон и двери? В первую очередь, что вы должны не забывать. Если у вас здание выполнено из кирпича, необходимо прорезание всех проемов в стенах использовать по кирпичу. Я сейчас вспомогательную картинку запущу. То, что касается внутри нашего помещения, вам также необходимо подбирать все расстояние по ширине дверного проема. Каждое из помещений имеет свое функциональное назначение и также свою ширину двери. Я вынесу отдельную табличку, для каких помещений необходимо использовать какую ширину двери. Как они прорезаются? Давайте рассмотрим на примере. В первую очередь, для простоты, и чтобы мне никуда не запутаться, я воспользуюсь функцией отключения выбранного слоя и выключу для отображения слой с осями, чтобы они мне не помешали уже в дальнейшем выполнять моделирование. Дальше что я сделаю? Я буду проектировать входную дверь. Вот здесь. Буду подбирать ее по кирпичу. Минимум входную дверь, которую я буду использовать, 1000. Если смотреть по кирпичу, то это минимум 1050 мм. Отступы от стены как подбираются? Они определяются тоже кратные кирпичу. Так называемую простенку. Отдельно с, что такое простенок и как выбирается простенок, я вынесу отдельно картинку. Что необходимо не забывать. Если это деревянный дом, вы можете прорезать окно, на самом деле, в, также с привязкой кратно 10, лучше миллиметров делать, но, грубо говоря, в любом месте. Если дом из газобетона, он также разрезается обычной пилой. Если дом из кирпича, Сразу же изначально при закладке кирпича учитывается, где у вас будут располагаться дверные и оконные проемы. Поэтому они всегда выбираются по кирпичу. Конкретно по ширине кирпича вы можете посмотреть на картинке. Вот. Согласно тем данным, которые у нас с вами есть, сейчас я открою себе эту картинку. Если я иду по кирпичу, у меня получается простенок минимум 120 мм, дальше кратность 150. Грубо говоря, я буду откладывать минимальное значение своего простенка. Можно даже придумать формулу для элементов всего этого расчета. Сейчас на данный момент я от угла просто здания для простоты, сейчас я еще раз сверюсь с картинкой, которая у меня есть, отложу 250 мм для того, чтобы запроектировать мою дверь. 250 миллиметров и рассекаю все, что было в проекте. Уберу ненужную вспомогательную линию, я просто ее нажимаю один раз левой клавишей мыши выделяю. Дальше что я делаю? Сместить дверь по кирпичу, это 1050 миллиметров, смещаю в данном случае вправо, теперь что я проделаю? Выделяю все при помощи функции «Обрезать», вырезая ненужные элементы из моего дверного проема. Дальше что делаю? Удаляю вспомогательные линии для построения моего дверного проема. В случае окна нам этого делать не нужно. Теперь я выключу через, при помощи функции «Отключение выбранного слоя» либо мог зайти в свойство слоя и отщелкать здесь отображение. В данном случае я выключу отображение несущих и утеплителя. Перейду через выпадающую менюшку в свой утеплитель. Точнее, несущий облицовку в данном случае я выключу. Соединю отдельно утеплитель. В замкнутый контур. В дальнейшем я выключаю утеплитель. Включаю облицовку, перехожу в слой с облицовкой, соединяю облицовку, теперь выключаю облицовку, включаю несущие. Каждый раз переходите в тот слой, в котором вы выполняли построение данного элемента. Получается я несущий соединил с несущими, утеплитель с утеплителем, облицовка с облицовкой. После выполнения данного этого действия, не забывайте всегда, особенно когда вы проделаете все свои окна, предполагаем, вот здесь еще... не, не здесь, с этой стороны у меня будет дверь. Не забывайте отдельно, послойно выделить и соединить их в замкнутый контур. Отдельно. Делается это для того, чтобы, если я сейчас при активации всех слоев буду собирать их в замкнутый контур, у меня могут перемешаться мысли. Обратите внимание, что у меня, у меня облицовка объединена с несущими. Чтобы этого не произошло, мы объединяем их послойно, то есть каждый в отдельности. Это обязательно. Пока объединять я не буду. Включу просто все слои. Дальше, что мне необходимо сделать для дверного моего проема. Назад я перехожу в слой окна-двери. Дальше у нас окна по ГОСТу отдельно табличка будет. Необходимо показать открывание дверного проема под углом 30 градусов на длину нашей двери. Внизу, в правом низу, у меня есть ограничение перемещения курсора определенными углами и стрелочка вниз. Нажимаю на нее в выпадающем менюшке, выбираю ограничение перемещения курсора углом 3, 15, 30, 45 градусов. В одном из предыдущих видео по начальной работе в автокаде я говорил, как это делать. Выбираю, просто нажав левой клавишу мыши. Проектирую отрезок. Смотрю на картинку, с какой стороны у меня будет дверь открываться. Получается, вот она будет у меня открываться с этой стороны. Фиксирую точку. И под углом 30 градусов, в данном случае это в противоположном направлении будет отображать 150, а так, грубо говоря, это 30, если бы я смотрел по прямой. 150 градусов, откладываю 1050 миллиметров. То есть длину моей двери. Дальше что я буду делать? Запроектирую вот в этой стороне окно. Этап построения те же самые. Выключу для отображения осень. Перейду в слой окна двери. О, да, окна, двери. Отложу от угла. На самом деле, для простоты, чтобы вы потом не искали, где эта линия у нас спряталась, лучше откладываю вниз произвольный длинный отрезок, и теперь я буду вспомогательную линию проектировать. Я смотрю то, что у меня необходимо это окно запроектировать на расстоянии метра. На расстоянии метра. Сейчас, секунду, спробу, смотрю вспомогательную еще раз функцию. И посчитаю, открою калькулятор, сходится или нет. 1050. Ориентировочно я просто забазировался на предыдущее число. Минус 120 минимальное значение простенка. И делить на 150. Целое число у нас не получается, значит, простенок у нас некорректен. Попробуем по-другому. 120 плюс 150. 270 Плюс 150 420 Плюс 150 570 Плюс 150 720 Плюс 150 Если вы плохо ориентируетесь Еще в простенках лучше открывать калькулятор и а так складывать Еще прибавлю Плюс 150 1020 мм Меня устроить могу еще чуть побольше Плюс 150 Получается у меня раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, семь, восемь раз по 150. Откладываю расстояние 1170 мм. Это будет нормальный габарит. Удаляю вспомогательную линию. Теперь насколько мне необходимо убрать. Измеряю расстояние. Ориентировочно больше 2 метров больше двух метров соответственно сейчас измерим снова открываю калькулятор измерю расстояние ширины моего окна попробую где-то 2 300 сделать я человек ленивый, я посчитал отдельно, чтобы вас не утруждать просмотром моих математических исчислений 2350 у нас вам подойдет нормальный габарит нашего простинка. Что я делаю? Смещаю на 2350 мое окно. Второе. Напоминаю, чтобы нормальные получили значения в случае кирпичного здания, для отчета справа либо слева, необходимо тогда уже менять габариты нашего здания, менять расстояние между осями. Не забывайте что состояние должно быть кратное. Сейчас я не буду менять контур моего объекта. Я буду прорезать. Грубо говоря, вспоминаем картинку. Но она будет немного не по центру располагаться. Ну, что поделать. Что я делаю теперь? Та же самое монотонное действие. Выделяю. Вырезаю все, что не нужно. Удаляю ненужные вспомогательные линии. Выключаю для отображения несущие облицовку. Здесь линия перенеслась. Сейчас восстанавливается восстановление. Итак, перехожу в слой облицовка, соединяю облицовку. Дальше. Перехожу в слой утеплитель, выключаю облицовку, соединяю утеплитель. Дальше. Выключаю утеплитель. Включаю несущий. Вы можете сказать, зачем так долго и монотонно. Да, есть этапы построения намного быстрее, чем тем методом, которые я говорю. Но мы с вами только учимся работать. В дальнейшем я буду показывать видеоуроки, как сделать все это быстрее. Напоминаю, что в дальнейшем послойно необходимо объединить эти элементы. В случае окна включу все слои. Снова перехожу в окна двери. Выбираю необходимый слой. Проектирую контур. Моего окна. Дайте я выключу все, чтобы вы могли понять. Вот у меня получилось. Коробочка моего окна. По ГОСТу можно использовать, и необходимо использовать, по российскому ГОСТу, линию по центру, которая показывает у нас, что это окно заполнено. Включаем для отображения моего окна. Вот у нас есть одно окно, одна дверь. Дальше что мы делаем? как проектируется у нас с вами остекление. Давайте вместо окна того же самого проделаю. Проем прорезается он точно так же. Я просто вместо окна графически покажу, как показывается у нас с вами остекление. Остекление выполняем все в том же самом слое. Нам с вами необходимо сначала запроектировать импост. Импосты делаются на заказ. Грубо говоря, это упоры нашего, куда будет вставляться стекло. Вы можете посмотреть, я вынесу отдельную картинку, основные виды, которые бывают остекления. Остекление, которое идет вровень по, центру нашей, точнее, вровень по центру нашей стены. Остекление, которое идет по э, внешней границе моей стены. И остекление, которое идет э, с небольшим, но ну, накладывается на основной несущий элемент. Я буду делать остекление вровень с моей стеной, чтобы никаких дополнительных декоративных элементов не выполнять. Я запроектирую, для начала привяжусь вот здесь к краю моего объекта, левой клавиши мыши. Граничное значение моего импоста. Давайте просто запроектирую сейчас линву. Ширина импостов минимум 60 мм, дальше кратно 10 можно его расширять, делать каким угодно, какой угодно толщиной. Дальше уже вопрос идет в финансовой необходимости данного. Сместить на 60 мм, смещаем. И замыкаю этот контур. Теперь выключаю для отображения. Сейчас мы уже это не нужно. Оси и все внешние элементы. Дальше мне нужно запроектировать, грубо говоря, это каркас нижняя часть моего остекления. Мне нужно запроектировать вертикальные в данном случае элементы, которые разрезаются. Они будут, могут представлять из себя любую произвольную форму, и я буду при, выполнять построение прямоугольников таких. И он будет 40 на 60 мм, минимальное его значение. Вот такой квадратик. Не забывайте то, что импост вертикальный же режется в нашей плоскости. Поэтому получившийся прямоугольник, мы через свойства меняем его толщину на 0,5. Все, что режется, всегда обязательно должно быть толстыми или и скопирую данный импост на край моего объекта с другой стороны. Включу все слои для отображения. Так будет отображаться у нас самый примитивный импост. Самое примитивное самый примитивный остекление. Если у вас остекление сложной формы, нам необходимо внутреннее его заполнение тоже показать. Потому что у вас какой-то рисунок режется, поэтому у вас может в произвольном порядке располагаться здесь, на том участке, где разрезаются основные элементы. Либо делать с равным шагом между собой, кратно 10 миллиметров. Таким образом у нас с вами проектируются окна и двери и остекление в нашем проекте. Следующий, следующий урок у нас с вами будет выполняться крыльцо. Сразу же вынесу минимальные габариты нашего крыльца сейчас. Это для тех, кто хочет делать немного вперед. Мы с вами будем начать проектировать наше крыльцо. Дальше будем расставлять основные размеры. Все-таки не помню, в прошлом видео я вам говорил про основные размеры, но сейчас все-таки немного торопимся. Дальше будем расставлять площади наших помещений через замкнутый контурфункцию функцию поля, высотные отметки, маркировки наших помещений и постепенно закончим первый этаж. Аналогичным методом будет выполняться план второго этажа. Видео отдельно про него я, скорее всего, делать не буду, но если только желающие захотят его посмотреть. А, а так и функция его построения та же самая. Единственное, что я рассмотрю для построения плана первого и плана второго этажа, это как разрезать у нас лестница, идущая с первого этажа на второй отдельным уроком. Вроде бы ничего не забыл. Так у нас нужно будет внутри расставить все основные помещения. Опять же повторюсь, отдельно будет картинка по функциональному назначению помещений и ширине дверных проемов. Наружные двери у нас можно, делаем мы по кирпичу, внутренние, там уже попроще, особенно если перегородка режется, там можно использовать нормальное кратное значение, кратное 100 мм наши окна, ну, наши окна, наши двери. Скоро увидимся. Немного сейчас пропадало, потому что сессия моих студентов идет, и каждый день я проверяю порядка, 90 работ. Но я стараюсь. Стараюсь для вас. Если вам понравилось видео, значит, что делать.